Здравствуйте! В прошлый раз мы с вами в предыдущем выпуске завершили, наконец, разговор о первой главе «Капитала». И сегодня мы рассмотрим небольшую по объему вторую главу, которая посвящена анализу процесса обмена. Ранее Маркс, как мы показали, рассмотрел два фактора товара, его удовольственный характер и проследил диалектику форм стоимости. Однако, надо понимать, конечно, что у товара самого по себе нет ни рук, ни ног. Он не способен сам собой пойти на рынок и обменять себя там на другой товар. Дело в том, что товаром, разумеется, обмениваются люди. А значит и процесс обмена товаров можно рассмотреть не только с точки зрения товара, но и с точки зрения людей, которые участвуют в этом обмене, то есть товаровладельцев. Именно такой анализ процесса обмена и предпринимает в данной главе Карл Маркс. При этом оказывается, что люди, как он их анализирует, являются не просто некими людьми вообще, но своеобразным воплощением определенных экономических отношений. Точно так же, то есть, точно так же как в первой главе все экономические отношения представлялись нам в, в овеществленной форме, о предмеченной форме товара, так сейчас эти же самые экономические отношения предстают перед нами в персонифицированной форме, форме товаровладельцев. В то же самое время, сам этот процесс перехода от товара к деньгам получает иное освещение. Так как если в первой главе Маркс говорил, по сути, о сущности денег, выводя ее из природы товарного производства, так теперь он говорит о происхождении денег. Иными словами, теперь, теоретически, уровень анализа тесно переплетается с историческим уровнем. И вот Маркс говорит о том, что если мы рассмотрим в самом простом виде отношения обмена, то в первую очередь это отношение представляется нам неким отношением волевым, да, отношением различных воль людей, которое в конце концов завершается неким договором по обмену некоторыми товарами. Так вот, это вот отношение, оно имеет определенную предпосылку, а именно даже две предпосылки ключевые. Первая такая предпосылка является то, что товар для товаровладельца не является потребительной стоимостью, он является потребительной стоимостью для кого-то другого. То есть товар товаровладельца А является потребительной стоимостью лишь для товаровладельца Б. А товар владельца Б является потребительной стоимостью лифт для товаровладельца владельца А. Иными словами, потому и происходит обмен, что и они обменивают те вещи, которые мне нужны, для того, чтобы получить что-то, что им нужно, в чем они нуждаются. Мы далее вернемся к тем проблемам, которые возникают из этого отношения, но сейчас перейдем ко второй предпосылке. И вторая важнейшая предпосылка обмена товарами является то, что в процессе, что в процессе обмена товаров его участники выступают в принципиальном равенстве, а именно как равные участники соответствующего договора. Ведь предполагается, что каждый из них добровольно отказывается от некого принадлежащего товара в пользу какого-то другого товара. Иными словами, предполагается, что они полностью свободны распоряжаться теми товарами, которые им принадлежат. Проще говоря, предполагается право частной собственности. Но мы-то знаем, что право частной собственности исторически возникает далеко не сразу. И изначально люди живут общинами, и в рамках общины никакого права частной собственности нет. Изначально, однако, постепенно с развитием производительных сил возникает, копится богатство, и община производит некое количество продуктов, которые превышает ее собственные потребности. Этот излишек община начинает обменивать. При этом обмен происходит не между индивидами, обмен происходит между общинами. И в этом отношении вначале этот обмен носит совершенно случайный спорадический характер. Однако, чем чаще происходит такой вот обмен между общинами, тем более систематическим он становится. И значит, некоторые товары начинают уже производиться изначально для обмена. А это приводит неизбежно к тому, что отношения обмена между общинами проникают и внутрь общин. Начинается обмен между общинами собственными членами данной общины, что с неизбежностью приводит к появлению отношений частной собственности, что на самом деле совершенно губительно для вот этой правобытной общины, потому что она противоречит, этот принцип частной собственности противоречит самому принципу общины. Но вернемся к тому факту, что товар для товаровладельца не является потребительной стоимостью. Дело в том, что я получаю, как товароделец, некую необходимую мне потребительную стоимость, что-то мне нужное и полезное, лишь продав свой товар, то есть реализовав его как стоимость. А это значит, что стоимость или меновая стоимость является в этом случае условием реализации потребительной стоимости. Именно этот факт, то, что потребление да, обусловлено реализацией Меновой стоимости, стоимости или просто стоимости и лежит в основании того явления, которое ранее Максом было описано как товарный фетишизм. Но здесь есть еще один нюанс. Дело в том, что когда я несу на рынок какие-то товары, для меня мой товар по сути выступает в качестве всеобщего эквивалента, который я хочу реализовать, обменяя на все другие товары. Идеале. Да? Но так как каждый хочет таким образом рассматривать свой товар в качестве всеобщего эквивалента, то никто не может в одиночку навязать этот товар в качестве действительности такого эквивалента. А это значит, что некий товар выделяется в качестве всеобщего эквивалента лишь исторически, в самом процессе обмена. И это определяется множеством сугубо исторических факторов. Если мы, например, как правило, вначале это какой-то товар, который нужен всем, который составляет основу жизнедеятельности определенного человеческого сообщества. Так, например, отношения обмена довольно рано развиваются в разных кочевых племен, которые ну, в силу своей жизни, и образа жизни, постоянно вынуждены вступать в какие-то отношения с другими народами. И у них, конечно же, таким вот всеобщим эквивалентом строится скот. Так как скот нужен с одной стороны всем, а с другой он легко отчуждаем. Его несложно передать кому-то другому прижила. Однако со временем и с развитием все большим вот этих вот процессов обмена в качестве такого всеобщего эквивалента все более выступают благородные металлы и в особенности золото. При этом надо понимать, что это происходит не случайно. С одной стороны, золото вначале является просто товаром. Ну, из него можно сделать ставной зуб или сделать, например, какой-то предмет роскоши. Однако ряд физических сугубо свойств золота и вообще благородных металлов определяет их то, что они очень пригодны как раз для функции всеобщего эквивалента. Во-первых, золото однородно. И эта его однородность отлично отражает однородность того рабочего времени, который составляет стоимость любого товара, то есть абстрактного человеческого труда. А с другой стороны, золото можем мы делить в любых пропорциях, что опять же обеспечивает удобство обмена в любых пропорциях. И вот когда золото выступает в качестве эквивалента, оно становится деньгами. И здесь происходит такой процесс, что внутреннее противоречие товара, то есть противоречие потребительной стоимости и стоимости, теперь реализуется как бы в двух товарах. Товар как бы раскалывается, расщепляется надвое. И у нас теперь товар противопосто... противостоит деньгам. При этом товар выступ... занимает то место, которое ранее занимала потребительная стоимость, а деньги – то место, которое отведено меновой стоимости или просто стоимости. Тем самым Маркс показывает, что деньги не являются каким-то произвольным изобретением, какой-то произвольно принятой фикцией, но с необходимостью возникают исторически из самого процесса обмена. Ведь на самом деле деньги – это всего лишь товар, который выполняет функцию всеобщего эквивалента. Ну и далее он приступает к более подробному анализу этого явления – денег – и, но об этом мы уже с вами поговорим в следующем выпуске, когда приступим к третьей главе «Капитала». А у нас на сегодня все. До новых встреч!